Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. А вот я видел объявление, Вернее Чикаго, где писал, что в три часа наш губернатор Джей Би Притцкер будет объявлять, ну, озвучит executive order свой, или ordinance, так называемый shelter in place, то есть некая такая мягкая форма карантина. А, при... Но у вас, я знаю, уже нечто подобное введено. Вот поделитесь с нами, что это означает, как это выглядит, как это работает. Ну, так как Калифорния по была, как, как очень часто бывает, первая во всех их хороших и плохих, плохих начинаниях, то мы в данном, в данном смысле были, наверное, первые или почти самые первые в о том, что начали ограничивать а, движение людей. Вся, вся идея заключается в следующем. Мы сегодня не знаем, а, кто болен, кто заражен, кто нет. Проблема, вот, как я уже говорил в прошлый раз, этого конкретного вируса, что он очень слабый и медленный. И он медленно захватывает организм. Поэтому, а, значит, попав в организм, мы являемся скажем, носителями еще болезнь не развелась, но мы уже можем заражать кого-то другого. И еще у приблизительно 80% людей, которые получают этот вирус, вообще никаких симптомов не наблюдается, либо какие-то легкие такие, которые даже не обращают внимания. Просто потому что иммунная система, скажем, у детей. У людей молодых, там, до 30-40 лет, а, так сказать, не истощенная там, болезнями, там, не и тому подобное, достаточно легко с ним справляется. Но, опять, еще раз, пока она с ним справляется... А занимает это где-то 11 дней у здоровых так сказать, молодых людей, вот за эти 11 дней человек может, абсолютно не имея ни малейшего понятия, встречаться с друзьями, ходить на вечеринки, там, так сказать, целоваться там, с кем-то, обниматься, кушать, пить из того же стакана там и тому подобное. То есть, так сказать, вы знаете, что мы все когда разговариваем микроскопические части слюны, они вылетают изо рта и висят в воздухе. И вот, так сказать, проходя, что называется, мимо этого места, другой человек может, если заболевший этот человек, даже не кашляя, не чихая, все, просто разговаривая, другой человек проходит мимо, там находится рядом, то это может осесть на его кожу и начать, так сказать, начало вирусной инфекции. А уже у людей старшего возраста, у людей с иммунитетом, который значительно меньше, вот, а, так сказать, все это может проявляться достаточно бурно. И значит, у нас немножко неправильные данные по поводу соответствия значит, процента смертей относительно заболевших, потому что мы не знаем, сколько заболевших, приблизительно в 5 раз больше, чем на самом деле мы считаем, что они есть. Так что, даже несмотря на то, что процент невысокий, вот этот самый а, вирус, он такой оказался странный, медленный и слабый, но из-за этого он оказался и страшным, потому что вот еще раз, мы не знаем, кто болен, кто нет. Поэтому нас очень важно, чтобы в течение, скажем, трех недель, он развивается там от двух до трех так сказать, недель где-то, а, у, как я уже сказал, у молодых так сказать, стойких организмов он, так сказать, имму иммунно хорошо работает, когда иммунитет хорошо работает, в течение в среднем 11 дней он исчезает, но, так сказать, скажем, так сказать, три недели достаточно для того, чтобы выявить, кто болен, кто нет. Вот давайте представим себе, что мы все, что называется, сидим по домам, Три недели. За это время мы выявили, что там семья А, Б, В, Г и Д, у них, так сказать, в семье есть эта штука. А, значит, поэтому их всех в карантин лечить, выявлять, у кого действительно есть, у кого там так сказать, нету там, и тому подобное. А все остальные люди, которых мы точно знаем, что у них нет а, вируса, потому что мы, мы, они уже отсидели три недели и никак так сказать, их тело не среагировало на это. А, сказать, они могут спокойно выходить дальше и общаться. За исключением того случая, если будет постоянная подпитка людей, скажем, из других городов или других штатов, где этого не происходит. Поэтому невероятно важно, те штаты, которые... Скажем, Нью-Йорк, которые объявили такой строгий карантин. Я расскажу еще в двух словах, что это значит карантин для нас, для всех. Вот. А как мы себя ведем, как, что происходит. А, но невероятно... Да, да Нью-Йорк взял и просто защищает свои границы. То есть в течение последних трех с половиной лет они рассказывали нам, что нам не нужно защищать границы Америки. А сейчас мы вдруг стали защищать границы штата. То есть, значит, те штаты, в которых введены такие меры, сейчас будут защищаться от приезда людей, в которых меры. Потому что сказать, тогда смысла никакого нет. Мы все сидели, все страдали, наши бизнесы закрылись, финансово страдаем там, и тому подобное. Дети в школу не ходят. Ну, в общем, бардак, кошмар. Да? А сказать, все сделали, все хорошо, принесли сказать, эту жертву, выходим на работу. В это время приехала куча народу из другого штата и заразила всех нас опять. Бум! Опять надо садиться за три недели. То есть оно работает только тогда. Когда вот в каком-то конкретном месте, скажем, город Лос-Анджелес или штат Калифорния или Соединенные Штаты Америки, все, вот это все произошло, а дальше всех тех, кто нам, к нам приезжает, пока мы не нашли лекарства, которые 100% лечат, это дело, вот. а, значит, надо останавливать на границе, как делается в Сингапуре, а, ни, ни с кем, что называется, их не помещать. А, Сложный очень момент. И проверять всех, их, так сказать, сажать их всех, наверное, на, на, на карантин, кто прилетает к нам. Я себе представляю, как это будет исполнено, но, наверное, придется какой-то период карантина, как когда-то на Эльс-Айленд это делалось, правда, количество людей были другие, а держать людей в этом карантине и смотреть, так сказать, как они... Будет у них вирус или нет. То есть любой человек, который приезжает в США, пока не найдено лекарство, наверное, должен будет проходить такой же точно карантин, как вот сейчас проходим мы. Либо не лететь сюда. Вот. Это, значит, общие вещи, и это очень сложные вещи. А теперь более конкретно, как мы здесь живем и что мы делаем с этим. Да? А, значит, вчера я поехал в Костка в котором по всем, так сказать, каналам показывалось, как там никаких продуктов нету, все метут из магазина, там, бумагу Почему-то туалетную, кстати, феномен мне непонятный. И в Европе и здесь вывели в туалетную бумагу все, А там нет продуктов, там нет воды, там нет того, нет всего. Ну, в общем, приехали бы в Костка вечером, когда обычно там довольно много народу, обнаружили там практически безлюдный магазин, огромный безлюдный магазин. Там были какие-то люди, как там, типа, как мы налево-направо. Абсолютно все есть. В любых количествах. А, правда, вам сказали: я спросил у директора, ну, там какой-то зам директора стоял, так сказать, мужик, я к нему подошел, говорю, а там вообще дефицит шорты у вас есть. Он говорит, да. Значит, вот за полчаса тому назад разобрали рис почему-то. Говорит, ну завтра, мед, с утра опять будет, приезжайте, если нужно будет. И опять разобрали туалетную бумагу. И я говорю, а почему они ее берут? Он говорит, я не понимаю, почему. Говорит, и вода есть, и все. А вот туалетную бумагу, говорит, расхватывают со страшной силой. Говорит, ну, так сказать, с точки зрения коммерции это очень хорошо, пусть расхватывают. Значит, пустой магазин, полные полки, непонятно из-за чего, так сказать, все это происходило. Я там купил себе для бритья что-то, чтобы мне нужно было, для собаки там какую-то там еду, там что-то еще. Вот. А посмотрел на тележки других людей, думаю, наверное, на полные, до краев, ничего подобного. Значит, то есть, прошло вот этот вот страх того, что, ой, мы окажемся дома, ничего не купишь, ничего не пойдешь никуда, не...". Он, он, не знаю, так сказать, по крайней мере, в той части Калифорнии, в которой я нахожусь, уже прошел, уже понятно, что всего, что производят американские изготовители, не выкупишь, может, они решили, что из Китая не будет поступать товаром, я не знаю, но товары все равно поступают, китайцев не пускают, потому что, так сказать, вот я уже объяснил, почему, а товары поступают... Кстати, будут всякие очень интересные, Сережа, мы можем поговорить с тобой чуть попозже, о том, какие изменения будут происходить в стране из-за того, что у нас вот, а, корона, коронавирус, вся такая, так сказать, люди на своей, что называется, шкуре, увидели, что это такое, и кое-какие прояснения у них в голове произошли, что, кстати, пятничный опрос населения уже показал, тоже Сказать, интересный момент, тоже поговорим. Вернемся так. к этому обязательно. А, значит, на, на фривеях практически нет машин. То есть, ну, есть, так сказать, ну так, машины, как будто мы не в Калифорнии. В магазинах достаточно мало народу, огромное количество магазинов, так сказать, ну, мелких, так сказать, все частное, ну, я имею в виду, так сказать, там пап, мам, так сказать, магазин такой, который принадлежит кому-то там, конкретно одной семье или что-то еще. Они практически все закрыты, никто не ходит делать маникюр, никто не ходит э, покупать, э, я не знаю, мебель для детской комнаты, а, одежду не ходит покупать. Оно все закрыто. А, везде висят объявления, что мы будем обратно тогда-то, тогда-то. А, Приказа закрывать этого не было, был приказ сидеть по домам, приказ, так сказать, Пока у нас не арестовывают никого, кто, что называется, не сидит дома. Но я думаю, что если выяснится, что не сидят, то начнут какую-то применять уже, так сказать, что называется, силу. А, значит, выходите из дома, нам, нас просили, выходите из дома только по нескольким поводам. Первое это, если вам нужно купить а, лекарства или а, еду. Второе. Если у вас кто-то болен, за кем вы ухаживаете, вы должны подъехать, что-то им, им отвезти, что-то здесь, что-то для них купить, либо чем-то помочь прямо там. Третье. значит, Если вам нужно идти на работу, и вы работаете где-то, и вам нужно добраться, естественно, уже говорить. И четвертое любой способ оздоровления, то есть бегание, езда на велосипедах, катание на чем-то там туда-сюда. Пожалуйста, сколько угодно разрешен, бах, сказать, просто, просто хайкинг, то, что называется, ходить, так сказать, куда-то. Да? Единственная просьба так сказать, держаться в своей семьей как угодно, близко, но от других держаться, как они говорят, полтора метра значит, от тех людей, вот, ну, потому что считается, что вот это вот выплески слюны, там и все остального летят не далее, чем значит как раз вот 6 футов, то есть полтора метра. Что еще интересного происходит? Ну понятно, что спектаклей нету, отменились концертов нет, спортивных состязаний нет, то есть люди оказались дома. Я думаю, что сейчас значит впервые, просидев муж с женой в течение трех недель, у них может вдруг начать откроются глаза друг от друга это может привести к от друг на друга может привести к двум разным последствиям первое они поймут в общем что они так сказать, зря не общались зря бегали так сказать, зря там занимались своими делами что им хорошо вместе. а второе что вообще-то пора разводиться я думаю что таких тоже будет довольно много кто вдруг выяснит боже мой с кем я живу так что тоже может быть положительный момент сказать, не нужно с чужим человеком жить. Второе – это, значит, пройдя первый этап, так сказать, маячинья по дому, хождение из угла мукла и тому подобное, все люди начинают заниматься тем, что они откладывали значит сто, на сто лет я вот знаю там друзья свои там э, жена моего приятеля она начала заниматься своим двором там сказать горшками совершенно счастливо от этого Я, я все время откладывала серебря откладывалось, а сейчас наконец этим займусь кто-то э, читает книгу или книги которые это сказать откладывал сто лет кто-то у кого-то хобби который давно хотел что-то сделать начинает это делать то есть как бы ты себе позволяешь делать вещи Которые, ну, там, ну, семья, жизнь, э, обязанности, работа, там, что-то еще, ты себе как бы не позволял делать, а сейчас, там, ну, что делать, ну, ну, вот, ну, что еще делать? То есть пошел, начал заниматься чем-то, чем давно хотел заняться. Нам. Хотели написать мемуары? Пишите мемуары. А слава богу, у нас есть социальная, так сказать, медиа, да, так сказать, социальные сети. Uh, networks, как там русский говорится, да? uh, в которых можно усесть и общаться с людьми без того, чтобы там кому-то звонить и висеть на телефоне, то есть можно там, переписываться, можно просто разговаривать, можно включить через Facebook или там, через Messenger, либо через Skype, включиться и общаться с людьми, если у них нету, а вы хотите с ним общаться, объяснить им, как это сделать, пусть съездят в магазин купят. Или, может быть, не хотят ехать в магазин. Амазон доставляет на завтра практически в любую точку Соединенных Штатов Америки камеру скайповую и что то еще. Программу можно... Микрофон там, если в вообще есть, микрофон нормальный. Но, может, вы хотите получше. Я думаю, что вот эти две три 3 недели, которые у нас уже четыре дня прошло, но я думаю, что вот эти три недели, они как-то нас немножко встряхнут, и а, хотя, конечно, экономически это очень сложно, да, но это, эту проблему сейчас пытается Трамп решить, я извиняюсь, закашлялся. Эту проблему значит, будут пытаться решить, посылать какие-то деньги. Они сейчас разговаривают о том, чтобы значит, те, кто ваш, ваши... ну Малый бизнес, имеется в виду. Ваши работодатели продолжали вам платить зарплату или какой-то процент зарплаты. И это будет возмещаться из государства. Они должны будут там подавать на это. Либо напрямую каким-то образом будут деньги. Опять, очень сложный момент. Не знаю точно, как это будет происходить. Но, по крайней мере, я знаю, что государство... Белый дом вместе с Конгрессом, слава богу, работают вместе, сказать, ничего не могу сказать, хотя, конечно, были всякие дурацкие требования от Конгрессов засунуть во всякие там законы социализма побольше, но э, все-таки похоже, что Белый дом отбился и засунул его только на временное, сказать, не на постоянное, потому что они всегда хотят, а, давайте вот запишем это в закон, а там, когда будет нужно, мы отменим. Это очень плохая практика, потому что потом очень сложно отменить то, что люди уже привыкли, что им дают бесплатно. Так вот, значит, вроде Белый дом только на конкретные, так сказать, сроки согласился, так сказать, и привнес предложение, и согласился все это делать, и нас же ждет достаточно большой так сказать, пакет помощи, а, который частично будет так сказать, просто, просто подарком, частично так сказать, бизнесом и прочее. Это будет а, займы а, под какими-то очень маленькими процентами. А, есть вариант, что практически без процентов, ну, сказать, что на самом деле негативно, потому что у нас инфляция идет. Так что думаю, что это какой-то процент, типа, 2% будет. А, значит, Ничем более наша жизнь не стеснена, то есть если у вас есть достаточно места, чтобы сидеть, лежать, так сказать, смотреть телевизор и вот, сказать, заниматься компьютером или своим телефоном, то как бы так сказать, все нормально, мы все понимаем, что то, что мы делаем, оно может быть неудобно, но надо. А, да, будут экономические последствия, давайте, так сказать, что называется, кто верит в Бога молиться, кто не верит в Бога надеется на то, что к концу мая, к началу июня, когда пойдет, так сказать, жара там и, и т.д., так сказать, все это схлынет, что это не будет такой эпидемии, как это происходит сейчас, что к этому времени результаты будут от того, что мы, так сказать, вот сидим дома, не ходим никуда и не открываем бизнесов и тому подобное. И вообще я думаю, что... С моей точки зрения, ни на чем не основанный, сразу же говорю: я не врач, не эпидемиолог, не дай бог, не прочее. Но вот у меня есть какое-то убеждение, не точка у меня есть убеждение, что где-то в начале июня это все схлынет. А, значит, Если это так, то Америка выдержит, и, а если это будет продолжаться до выборов, почему я говорю до выборов, потому что, ну, конечно, в, в, в разгонянии всей этой самой Истерики невероятно виновата Демократическая партия и ее сказать, орган, орган пропаганды, средства массовой информации американские. И не к тому, что сказать, эпидемия не страшная, страшная, а к тому, что такой, такую истерику устроили с одной только целью – показать, как, значит, какой Трамп, значит, вот как при нем, значит, все, равно, все равно, что рушится. И, и обратно мы вернулись, там биржа наша вернулась к тому же самому, что было в начале Трампа, и, и производство не производит, и GDP наши не увеличивается и тому подобное. То есть они, они настолько обрадовались, так, так ждали какой-то такой истории, настолько обрадовались тому, что значит, вот начало происходить, что бросили все силы, на то, чтобы ввести это в состояние истерики, и из-за них народ помчался покупать бумагу, выгребать... В Америке выгребать мясо, ну, ну, полный атас, то есть полный оттас. Они даже набрали продуктов на три месяца вперед, которые скоро портящиеся. Почему? Потому что народ, когда находится в стае нервов, в истерике, он не думает. Понимаете? Когда у человека эпилептический припадок, ты не можешь с ним рассуждать о том, что тебе сейчас неплохо бы встать и выпить воды. Ну, не может, он находится в припадке. Поэтому я... С одной стороны, я понимаю, что, что называется, не специально демократы это придумали, но с другой стороны, я очень, очень раздосадован, что американцы могли вот так броситься в пропаганду, пусть к стране будет хуже, но лишь бы, так сказать, вот мы обратно вернулись во власть, лишь бы, так сказать, вот республиканцы ушли и тому подобное, что как бы я по этому поводу очень расстроен и разочарован, хотя так сказать, вроде бы уже после всего того, что происходило последние несколько лет еще разочаровываться сложно, но как-то вот где-то надежда была, что какая-то грань имеется. Ну вот, тем не менее, значит, сейчас, в последнее время значит, Трамп похвалил двух губернаторов, губернатора Нью-Йорка и губернатора Калифорнии. За их шаги они сказали, что они оба сказали, что они бы говорили с Трампом, говорили долго, обстоятельно, объяснили их ситуацию, Трамп понимает ее, Трамп сказать, отдал приказ, и этот приказ тут же стал исполняться, то есть они все получают, что хотели, и получают быстро. Два человека, которые все время только гадости говорили о, о, о... Особенно наш, так сказать, калифорнийский губернатор просто пытался поставить себя в главу движения против Трампа, антитрамповца. Но тем не менее он сказал, что мне сказать, Трамп все понял, помог, и я его очень благодарен, Что было очень странно слышать. И вот Конгресс все-таки работает в, вместе с администрацией. А, даже не знаю потому что, потому что они поняли и перепугались Либо потому что они поняли Что если они не будут того делать Что их просто сожрут Я не знаю Но, По крайней мере происходит какая-то кооперация И господа, чтобы закончить мою вот эту длинную речь Я специально длинно пытался объяснять все это а, Пожалуйста, сидите дома Пожалуйста, будьте в изоляции, пожалуйста, пейте обязательно витамин С и любые иммуноповышающие средства. Ну, есть еще целые вещи, которые надо делать, например, 4 раза в день горячий, ну, теплый горячий стакан воды с выжатой четвертушкой туда лимона. Утром до завтрака, а потом до обеда, потом до ужина, а потом на ночь. Оно очень помогает, создавая человечную среду, так сказать, в организме, которая противится вот этим самым вирусам. Ну, а дальше, так сказать, мы, если, так сказать, вы захотите, то мы поговорим и о лекарствах, которые сейчас есть уже найдены какие-то лекарства и о прививках, которые, так сказать, разрабатываются, ну и о том, каким образом вся эта история может повлиять на выборы в ноябре. Ну вот я говорил, что должен был выступить. Выступил наш губернатор Прискер, выступил мэр Лори Лайтфуд, то есть об этом новом указе, который предусматривает «Shelter in Place» Мне не удалось послушать, я просто смотрю картинку, в Фейсбуке идет трансляция, там десятки тысяч людей смотрят, наблюдают за этим, но предполагалось, что ограничат, что во всяком случае магазины продовольственные будут работать, в аптеке можно ходить, дороги будут открыты, хайвеи будут открыты гулять можно и так далее. Надеюсь, именно так все и будет. Что касается паники и прочего, вот э, соцсети с одной стороны хороши, есть доступ к информации, с другой стороны, э, скажем, всевозможные послания, типа вот сейчас Homeland Security готовит мобилизовать Национальную гвардию совместно с армией, направить во все города э, Соединенных Штатов и объявить ну и плюс еще first responders, там, врачи пожарные и так далее, готовятся объявить двухнедельный, это вот то, что я получил буквально в мессенджер, mm -hmm. двухнедельный карантин, то есть все граждане, и. ну, карантин это более строго, чем вот... Да, час. Да, то есть все граждане и все бизнесы будут закрыты на две недели, и в связи с этим действительно возникает паника, то есть как это две недели не выходить на улицу, комендантский час, а как же быть вот с теми продуктами и так далее, может быть поэтому, может быть недопонимание, но вот все это приводит к такой панике давайте попробуем ну, принять да, правильно. газеты, журналы, телевидения, вместо того, чтобы рассказывать что надо сделать, рассказывают какой плохой транс и вот говорят, что это будет там в течение 48-72 часов э -э -э ведут так сказать, Стефорд а, но вот э, на Fox News сказали, что Трамп заявил о том, что нет, скорее всего нет необходимости в том, чтобы э, объявлять вот такой карантин. Давайте попробуем принять звонок, может кто-то слушал. Вы, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здрасте. Уважаемый Леон, скажите, пожалуйста, у вас банки открыты или тоже закрыты? Ха, не могу ответить на этот вопрос. Потому что я слышала, что у нас, ну, тоже некоторую панику создали, и люди там снимали кэш по 5, тысяч по 5. Может быть, тоже как бы в, в опасении, что закроют банки и не будет доступа до наличных денег. Вот, да нет. Вы знаете, я вчера вечером заехал, просто он не должен был быть открыт, я и не хотел ехать в Вчера вечером подъехал к банку, подошел к... ATM и выбрал забрал 500 долларов Мне спокойно дали То есть никакой необходимости в этом тоже нет И очереди не было Не знаю Я не знаю, они физически открыты или нет Вряд ли они закрылись Потому что без банков как бы сложновато Потому что они отправили часть работников домой там Что-то такое Но по крайней мере деньги В самых ATM имеются Так что нет проблем Спасибо большое Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. А, добрый день. А, банки открыты. Единственное, что они работают меньше часов а, в день. А, вы, пожалуйста, уточните, в какое время они закрываются. То есть они могут быть открыты с 10, работать до 3 или до 4. А, по субботам, может быть, пару часов работают. Но банки открыты. Не волнуйтесь. Пока. Спасибо огромное. Спасибо, да. Спасибо. очень информация. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. А, да, добрый день. Господин Ванштейн, расскажите мне, пожалуйста, о рыночной экономике. Я приведу пример. Вчера поехал, хотел купить воды. Я всегда езжу в кастку, покупаю две упаковки воды за 2,99. А мне говорят, ты не можешь купить. Можешь купить одну, а если хочешь купить пять, покупай за 7 долларов, там 6,99. А я не хочу за 6,99. Я хочу две за 2 за 2,99. Так это рыночная экономика капиталистическая? Или это какая Военная экономика? Объясните мне. Мне насрать на... Uh... Ну, правильно, да, чтобы вырубили на слове «на сра». Вот. А, Сережа, хочешь, я отвечу? Да, пожалуйста. А, вот это хороший пример того, что надо все-таки вводить, наверное, принудительное сидение дома, да? Вот ему совершенно наплевать на то, что вам тоже нужна вода, Да. Значит, так как люди в огромных количествах вымили эту воду, это означает, что сейчас нужно на то время, что люди в панике ввести какое-то принудительное ограничение количество. Да? Ему никто не сказал, там, так сказать, там что называется, убирайся вон, потому что у тебя там лицо не нравится, мы продадим кому-то другому, да? вот. А любой человек, который приходит, тебе нужен сейчас один пакет, подожди, вот это у нас emergency, у нас, как говорит Трамп, война идет, да? война с вирусом идет. Да, какие-то, извиняюсь, неудобства должны быть у человека, которому совершенно наплевать на то, что происходит с моими детьми или со мной. Ну, должны быть не удобства. Что делать? Ну, а если ты уж так, тебе действительно необходимо, плати по 7 долларов. Добрый, <звы> добрый день, пожалуйста, в эфире. Господин Лоннштейн, добрый день. Добрый. Вы упомянули о единоразовой помощи. И Трамп там, по-моему, обещает 1200 долларов каждой семье. Лично я от этой помощи ни богаче, ни беднее не стану. Но вот ваше мнение, вот вы выступаете в роли политолога, зачем она нужна? Вот мой вопрос. Когда опять напечатаю 3 триллиона долларов, наш долг станет не 22 триллиона, а 23 триллиона. И этот мыльный пузырь, который раздувается, он еще тоньше станет. Вот я не понимаю, кому она нужна и зачем. Спасибо за вопрос. Я отвечу, потому что вы уже второй раз то же самое говорите. Я не пытаюсь ничего сказать, просто мы поняли уже вопрос. Да. Значит, Вы в одном совершенно правы. А напечатают ли или займут ли, или что-то еще такое. Потом с этим надо расплачиваться. И я всегда... Против а, вот такого вот перекладывания проблемы с сегодняшнего на завтрашнюю. Но бывает ситуация, когда есть два человека, есть два глотка воды у вас. И вы можете взять их, глотнуть, потому что вам тоже надо, наплевать на этого человека. Вот. Но у него нет воды, он сейчас умрет, и ему он попадет в больницу там из-за обезвоживания. Да? То мне кажется, я бы лично да, так сказать, половину, что называется, выпил его, половину отдал ему. Это я, в принципе, сейчас говорю. Да? Хотя, с другой стороны, можно говорить, что вы, один человек подумал, а другой нет. Или один там расходовал свою воду так, а другой расходовал так. Поэтому, так сказать, да. Да, в нормальной ситуации, да. когда дело касается а, жизни, то происходит все по-другому. Знаете, мы, а, однажды я попал в, в Иерусалиме, и сразу же после того, как я приехал, я приехал в 1973 году, скажем, в 1974 году, я попал на автомобиле с моим отцом, который врач. Ты сказать, у него значок врача был на машине. Мы бывали в субботу в Иерусалим. У нас даже идеи не было о том, что есть какие-то люди, которые почему-то в субботу не ездят на машинах. И вдруг мы понимаем, что мы оказались в самом-самом, что называется, центре, а мы не знали географии иерусалимской совершенно, в самом центре вот квартала, где ходят люди в огромных меховых шапках, Сказать, ну, такие ортодоксально-ортодоксальные. То есть даже среди ортодоксальных они ортодоксальные. Да? И я смотрю, их посматривают надо, А мы не понимаем, как выбраться оттуда я, так сказать, отец останавливает машину, я, так сказать, немножко там по-английски в это время говорил, и я пытаюсь обращаться к группе молодежи, которая такой вот с писа, с и там и прочее, которые на меня так зло смотрят, и кто-то там издалека уже начинает камень в руку брать, я понимаю, что совсем плохо. Появляется какой-то пожилой человек, что-то им говорит на идиш, которого я, к сожалению, не знаю, кроме там нескольких ругательных слов, и они быстро исчезают, и он говорит, «Вы куда?» Мы объясняем, а он в такой же шапке, меховой, все то же самое. Вот. А значит, куда вам нужно, мы объясняем, он говорит, налево, туда-сюда, пятна Я говорю, извините, пожалуйста, а почему они вот на нас наезжали, а вы нас так спокойно пропустили? Он говорит, так у вас же на машине значок врача. Я говорю, да. Он говорит, врачей мы пропускаем, суббота, не суббота, что бы ни было. Он говорит, потому что человеческая жизнь самая важная. Вот. То есть, я так кто-то уехал И мы так переглядывались довольно долго И вот у меня в голове сидела да, Великая религия у нас, у евреев Потому что Все обряды, все не имеет никакого значения Как только рядом с тобой Человеку плохо Врачей говорит, мы пропускаем всегда Так вот, перейдя от этого К сказать, нашей, к нашей, к нашей э, ситуации а, Есть люди, которые просто не смогут выдержать трех месяцев без того, чтобы у них были какие-то деньги. Вот у меня есть близкий мне человек достаточно. Он занимается тем, что организовывает партии. То есть он, там, дни рождения, там актер, режиссер и продюсер и делает все, что угодно. И у него, так сказать, достаточно много заказов. У него недавно родились двойняшки, двое детей. Жена не работает. Значит, все деньги, которые были, они потратили. А а у него раз и месяц тому назад отменились, а у него он хороший, у него на 6 месяцев вперед были заказы, отменились все заказы до одного. И вот мы с ним сегодня разговариваем, я говорю, слушай, как ты доживешь, как ты проживешь? Он говорит, я говорит, просто себе не представляю, говорит, мне сейчас платить 3000 за аренду, у меня их нету, а детей надо кормить, и, и говорит, я еще до месяц дотяну, а дальше я просто себе не представляю. Вот для него, если... По реде он договорится со своим хозяином, все в таком положении, все понимают, что никто никого выгонять не будет и не может так сказать, закон выпущен. Вот. Но ситуация такая, при которой ему тысячу долларов в месяц в течение там, ближайших трех месяцев, которые обещает Трамп, он не обещает. Он говорит, что он будет стараться это делать, ему нужен конгресс, ему нужно понимание, как и прочее. Может быть, это будет происходить там не просто чеки рассылаться, как-то по-другому, не знаю. Но, по крайней мере, идея того, что нужно. Да, напрячься, да, нам всем, и, и, потому что эта ситуация абсолютно ненормальная, потому что это ситуация жизни и смерти людей. Вот ну как, как они будут, в у них никого нету, здесь они в четвером, муж, жена, двое маленьких детей, она не работает уже, так сказать, там сколько, полтора-два года, я не знаю, там, ну естественно, там рожала, трудные роды, двойняшки, и как он может жить, как? Леон, мы должны остановиться. Вот и все. Мы должны остановиться буквально на несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Голос здравого смысла. Телефон студии 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, Здравствуйте. Вот во время правления Обамы вот несколько раз было эпидемии гриппа птичи, свиной, синой и было и так далее. А вот э, обладаете ли, ли вы статистикой информации о том, сколько столичных людей умерли за этот же период? Вот допустим за два месяца, что у нас коронавирус идет. И есть, вот э, в ноябре не будут ли э, наши демократы далировать на то, что вот какой у нас Обама? И при нем Байден были молодцами, что они справились с такими вот калибами и так далее. И еще цунами, который у нас прошло, прошло вот в 2012 году, вот, не, не будут ли они вот этим, этим педалировать? Спасибо Спасибо за очень хороший вопрос. Я как раз хотел и забыл дать эти цифры. В 2009 году, в апреле, к нам залетел так называемый свиной грипп. Это довольно близкий родственник той самой испанки, которая в 1918 году поразила Европу. И заразилась ею приблизительно 500 миллионов человек. Повторяю, 500 миллионов человек. А, значит это приблизительно треть земного жара на самом деле. И количество умерших от нее только в тех странах, где умели считать, было 17 миллионов. По самым скромным подсчетам Общий достает, искать до где-то 50 миллионов человек, которые умерли от от испанки. А, причем умирала очень много молодых людей. Это был очень активный, очень агрессивный а, вирус. Теперь а, вот близкий родственник этой самой испанки, появился в Соединенных Штатах Америки в апреле 2019 года и а, исчез в апреле же а, 2010 года. А, значит, развивался он следующим образом. А, за, значит, за первые 6 месяцев а было заражено по США 60 миллионов человек. А, извиняюсь, на тот момент 23 миллиона человек за 6 месяцев. 23 миллиона человек и умерло буквально на несколько человек меньше, чем 10 тысяч. В этот момент, после того, как 23 миллиона человек заражено, умерло 10 тысяч, наш президент Обама выходит к микрофону и говорит, что он объявляет, национальную вот эту вот emergency. Да? Национальной, как он там называется, А еще раз, заразилось 23 миллиона человек, 10 тысяч умерло, и тогда Белый дом сказал, что у нас есть emergency. До этого Нью-Йорк Таймс 9 раз что-либо писал об эпидемии умерших, причем из них один раз на главной странице. Один раз на главной странице и дом. Заголовок был там, а потом написано «Смотри страницу 16». И, так сказать, «Иди смотри страницу 16». А, значит, вообще в общей сложности за этот год зараженными было 60 миллионов человек на Соединенных Штатах Америки и 12 565 656 человек умерло. 12 656 человек умерло. Теперь я хочу, чтобы мы все сравнили. Я не к тому, что это сейчас сказать, неважный, там, легкий. Там, да? Просто чтобы вы сравнили. Истерика, которая сейчас происходит, в тысячу раз выше, чем та, которая происходила при вами, Но при этом президент Трамп в январе, получив... значит, Америка получила первый... 15, 18, не помню, января получила первый случай э, вот этого самого вируса номер 16. А дальше, в конце апреля, у нас было несколько вирусов, несколько таких обнаружений. И один человек находился в тяжелом положении. А в конце апреля в конце января, что я говорю, значит, далее Трамп. А после двух или трех недельных непонимания, что происходит, и прочее, объявляет, что из Китая больше не будут пускать людей. После этого проходит достаточно немного времени. Трамп объявляет, что и запрещает сказать, со всего шенгенского сказать, пространства, потому что там ты не отмечаешься в паспорте, когда ходишь по шенгену. То есть никогда не знаешь, человек приехал из Италии, он приехал из Крати. Значит, запрещает оттуда, проходит еще три дня, и в понедельник, пять дней тому назад, мы запретили также из Англии и Ирландии полеты сюда. А, значит, На сегодняшний день у нас есть договоренности с Мексикой и с Канадой о, о том, что мы будем очень серьезно охранять границы, наконец-то, вот. чтобы не давать, так сказать незаконного, не незаконного перехода, потому что, как вы понимаете, незаконный переход, может сидеть, как я уже говорил, сколько угодно в домах, сколько угодно жертвовать, а потом там 100 тысяч человек пришло из Мексики, бум, пришел вирус обратно и начал собираться точно так же по всей Америке. Значит, 60 миллионов человек было заражено за этот год, и из них вот 12 656 погибли. И не было никакой истерики. А у нас сколько? Значит, вчера было 165 человек, сегодня по-моему 205 человек погибло. Ужасно. Мы, что называется, молимся, так сказать, сочувствуем и тому подобное. Но это не 17 миллионов, как во время испанки. Это не 12 тысяч, как при Обаме в 2009 году. Это две сотни человек, которые были скорее всего пожилые. Я сам пожилой, да? Но которых бы любой грипп мог бы тракнуть. В 2019 году у нас от обычного гриппа, инфекционного или как он называется, там, да, вирусного гриппа, да, у нас умерло 17 тысяч Человек от обычного инфекционного гриппа. И никто почему-то, при том, что огромное количество каждый сезон зараженных, да, никто не устраивает истерику. Правильно ли делает правительство? Наверное, правильно, потому что есть, так сказать, свои особенности вот у этого, так сказать, 16-го да, вот, нашего коронавируса. Есть особенности, есть, образом, поэтому надо из того, что медленно, медленно, медленно развивается и тому подобное, есть свои проблемы, поэтому надо, сколько людей, посадить и разделить и устроить все это. Но нет никакой истерики. Ребята, господа, на 350 миллионов человек умерло 205 человек. И все. Это даже не, не процентный процент. Это, это, это ничего. А они когда говорят, что О, у нас там зараженных 10 тысяч, так мы уже знаем, что вы выявляете только двух из десяти. 80% не выявлены, просто потому что у них симптомов нету. Это означает, что проценты все неправильные. Это означает, что с моей точки зрения, я, так сказать, в математике я учился в математической школе, я умею считать. Там я не математик, там прогрессивное, там что-то такое, да. Но я могу сказать, что цифры сравнимые с обычным вирусным гриппом. Сравнимые. Может, они будут несравнимые потом, но пока что они сравнимые. Вот и все, что я могу по этому поводу сказать, и спасибо за вопрос. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Леон, спасибо огромное за вашу передачу. А я бы хотела... Знаете, у меня нет вопроса. Но я бы хотела сказать вот этому Диме, который вам позвонил, и таким, как он. Если у них не нужны эти деньги, многие же действительно нуждаются. Сейчас самое время показать, ты человек или ты так, высокомерный мерзавец. Да, вот, вот сейчас браво. синагога собирает деньги, собирали деньги, вот на специально. Специально в связи с тем, что вот такая ситуация. Причем давали деньги не то что богатые, а очень даже среднеживущие. Да. Давали охотно, понимая, что серьезной ситуации, как же не дать. Да. Все, да. все, что Вы я хотела сказать. Я Спасибо. Я присоединяюсь немедленно. Если у вас есть возможность... Как, Какая-то группа, которая собирает эти деньги, не профит на этом и прочее, кто этим занимается, дайте сколько можете. Можете 5 долларов, дайте 5 долларов. Кому-то эти 5 долларов могут очень пригодиться. Можете 100, можете 1000. Сделайте это, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Леон, снова добрый день. Я ждал конца передачи, чтобы задать вам вот этот вопрос. Вы знаете, э, вот после, без зла, без ничего, э, вот после вашей передачи, там есть Инна Сергеевна или братья Брумеры, э, происходят у нас в стране какие-то интересные вещи. У меня вот такое чувство, что в облаках летает этот э, старик Хатабыч на ковре-самолете, и после каждой передачи дает указание нашим средствам массовой информации э, напечатать статью». Вот в прошлую субботу вышла статья в msn.com, которая называется «Россия реальная, без лжи и пропаганды». Ну, я думаю, сейчас начнется. В России есть нечего, как от нечем, нет дорог, лекарств, моцареллы, хамона. Есть только один лилипут, который мультики пускает. Но на мое удивление они пишут, что начинают показывать сначала картинки, э, фотографии интересных, красивых русских женщин, э, красивых углаков природы. Э, Дин, вы меня простите. Ну, ага. Есть более актуальные какие-то вещи, и, чем да, рассуждать. Вот это, это не актуально. А Вы есть. простите меня, это не вот для меня это не актуально. несмотря а на вопрос? Да вопрос никакого вопроса. В вопрос в том, что вот в России замечательно. Пусть будет в России все замечательно, на здоровье. Не это меня сейчас беспокоит, несмотря на то, что у меня в России живет старший брат, племянники, внучатые племянники, но меня это мало волнует. У меня есть над чем волноваться и по поводу чего переживать здесь. Так, а, а почему а вам... вот этот человек не поедет туда жить? и не Я, я там такие красивые женщины лучше, чем здесь. Ну и богу, извините, что я я просто не сдержался, но Добрый да день. ну вы меня связи, я тебе сейчас перейду к основному. А потом они пишут вы знаете, а у них э, ядерное топливо делается из ядерных отходов. Никто в мире этого делать не может. Прекрасно. Вот, говорит, как, какая экономия. Одно Я, Это я вас важно. поздравляю. У меня к вам только вопрос. Что вы здесь делаете, в Чикаго или в Америке? Да при чем здесь я тут делаю? Я отвечаю да, на ваши не неправдивые данные. Вы понимаете, что у вас. Почему бы вам нахрен не поехать туда? Все, а, извините, что я. Да, пожалуйста, в эфире. Я хочу сказать, в какой раз этот день срывает передачи. Он, он, не, не, он да не дает до конца довести. Мы... Это живое общение, все очень хорошо. Он каждый раз доводит меня до состояния смеха, я не могу остановиться. Вот. А, так что он, он очень милый, немножко, по-моему, тронутый человек, который э, сам себя обманывает все время. А, потому что если бы действительно считал, что там так хорошо, он давно бы снялся и туда бы поехал. Это стоит 900 долларов там, в сезон или там, так сказать, 600 долларов в несезон туда-обратно. То есть, можно взять билет в одну сторону долларов за 400, наверное, они у него есть и остаться там жить. Там такая потрясающая жизнь, и там делают из отходов топлива, которые им свозятся всего мира, и они их кородят. Почему такая чушь? Да, дай бог здоровья вам, дорогие товарищи. Алло. Алло. Да, пожалуйста. Вы хотели осветить вопрос относительно видов Трампа на выборах и так далее. Если, ну, конечно, ведь, время. У меня есть. Хорошо, давайте, вешайте трубку. Время две, две минуты, я сейчас постараюсь. Значит, Трамп, если, если быть человеком, который так сказать, сидит на заднем сиденье и командует, сказать, после того, как уже сделал маневр, говорит, вы сделали неправильно или правильно, то Трамп, скажем, неправильно или не быстро или, или там как-то еще не, не учел настроение народа и, так сказать, не, не, не стал действовать так, как он действует сейчас. Значит, в связи с этим, из-за того, что было ощущение, что то ли там они растерялись, то ли, так сказать, не в Белом доме там, и это ДТП, это дало возможность демократам и прессе наступать. И, значит, две недели тому назад рейтинг Трампа, имеется в виду по как он, так сказать, помогает Америке справиться с этим кризисом, был такой. 54% говорили, что плохо, там 30% говорили, что хорошо. А остальные, говорили не знаю. Так вот, в пятницу прошел новый опрос. ABC делала не друг Трампу. ABC. И выяснилось, что 55% американцев считают, что либо справляется хорошо, либо замечательно. Вы знаете, как это поможет ему на выборах? Ну, на этом, я думаю, мы и закончим нашу передачу. Спасибо огромное, Леон. И до встречи. Пожелаем всем нам скорейшего выхода из этого кризиса и до встречи в следующий раз. До свидания.